Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня речь у нас пойдет о тех житейских ситуациях, связанных с защитой чести и достоинства. Представьте себе картину, вот едете вы в общественном транспорте, неважно, метро, автобус, троллейбус, фиолетовый. И наблюдаете, как какой-то то ли бухой, то ли обколотый черт задирает пассажиров. И знаете, вас это не касается, действует он как-то более-менее мирно, только словами, руки не распускает. Но ситуация неприятная, ну, западло с таким гадом в одном месте находиться. И вот как бы до вас лично, его хорошее настроение вроде не дотягивается, но, сука, от одного вида даже зуб сжимается И хочется уже въебать тем, что под руку попал, там, зажигалка, ключи в кулаке, не важно. А вот сидишь, ты знаешь, ты прикидываешь такой, ну так, чисто теоретически, один на один, да мне пизды или нет. Ну, в смысле, оцениваешь там, весовые категории, равные, неравные. Если не неравные, так уже начинаешь пристреливать, и, ну что там, синевые, в нем достаточно плещется, может сам на ногах не устоит. Ну и серьезно, конечно же, вопрос, сразу с ноги в еблет прилетать или попытаться сначала добрым словом воздействовать. И вот зуб даю, 99% из вас так до последнего и будут гонять эти мысли в башке, пока своя остановка не подъедет, ну или быдла на своей не выскочит, это такой с. Сука, Ну, блядь, повезло ему, что у меня настроение сегодня мирное. Забегая немного вперед, так скажу. Отпустить этого уебана с миром было самым правильным решением в вашей жизни. Объясню на житейском примере. История абсолютно невыдуманная, люди реальные. Мужики, вы себя узнаете, обещаю, полную анонимность. Сын 20 лет приходит к бате и рассказывает житейскую ситуацию. Так, мало и так в автобусе. Ну, чисто си фильм «Брат». Какое-то пьяное быдло задирает бабушек, парень, соответственно, не робкого десятка, он не можно это так просто смотреть, он дебаширу ответил. А у того хоп, фокус уже навелся, бабки по барабану, он начинает на парня бычить. Парень, я уже сказал, не из робких, он и словом ответил, и делом был готов. Он с одной только поправочкой, весовая категория была явно не в сторону парня. Зато были навыки рукопашки, нож, на всякий случай, Но самое главное, правда за плечами. Забегая немножко вперед, скажу, что драки не было, на предложение «пойдем, выйдем, парень, назовем его Саша, вышел из автобуса, а быдлан нет, и автобус уехал». Приходит, значит, Саша домой, рассказывает бате ситуацию, и от бати прилетает конкретный такой разнос. Не, не за наличие ножа и не за готовность применить его в случае самообороны, это было бы слишком просто. Внимание, вопрос, за что сын получил распиздон от бате? И какой мог дать батя совет, чтобы впредь такие ситуации грамотно разруливать? Предлагаю сейчас спуститься в комменты и обменяться точками зрения и своими вариантами ответов на этот вопрос. А потом пройти на канал «Вещи с характером», где уже лежит видеоответ. До скорой встречи! Не ссы